Сначала второго дня, направляюсь в сторону на самых высоких-высоких борт. И смотрю, что там будет. Так, ничего не забыл? Ничего не забыл. Знаете, так утром выезжаешь и собираешься, и ты реально в этот момент, ты не знаешь, куда ты приедешь, где ты будешь ночевать. Что там впереди тебя ждет, такое классное ощущение, прямо оно прям добавляет такого, не знаю каких-то внутренних вибраций, но это прям класс. В любом путешествии мне нравится второй день поездки. И в день выезда ты по-любому не высыпаешься, пока все соберешь, подготовишь. Обычно спать ложишься поздно, потом пилишь весь день, и к вечеру усталость здорово отдает о себе знать. А вот второй день – это волшебство. Спишь, как убитый, просыпаешься рано и выдвигаешься в путь бодрый. Ну что, стартую. Тем временем я приближался к высоким Татрам, которые завораживали все больше и больше. Раннее утро, никого нет, пустая отличная дорога, кайф чистейший. Высокие Татры это самая высокогорная часть всех Карпатских гор, расположена на границе между Словакией и Польшей. Отсюда отчетливо видно и наивысшую вершину, это Герлоховский штит высотой 2655 метров. А на переднем плане правее виден ломницкий штит, который на 30 метров ниже, но на него можно подняться на канатной дороге из татранской ломницы. Жаль, конечно, у меня было мало времени, на это нужно выделить целый день. Холодно, я придумал себе способ утепления, так вот баф одел на одну ногу и второй баф на другую ногу. Хорошо, что я бафов, чтобы взял много. Тут я ехал и испытывал невероятно радостное ощущение от процесса. Я смотрел на горы впереди и ловил себя на мысли, может быть я сплю, это что-то нереальное. Мне просто не хотелось ехать дальше, чтобы отсюда уехать. Я хотел подольше насладиться настоящим моментом. Буквально катился совсем не быстро и потом думаю, стоп, вернусь-ка я немного назад и еще раз проеду этот участок. Что в итоге и сделал. В этот момент я не ощущал никаких волнений, никаких негативных мыслей или переживаний. Все дела, рабочие вопросы, проблемы остались где-то там позади. Знаете, как в йоге я буквально поймал состояние полного спокойствия, отключил все мысли и чувствовал только настоящий момент. Не спеша рассекал плотный прохладный утренний воздух и хотел, чтобы время остановилось. Сейчас здесь только я, мой мотоцикл и дорога. Эта дорога проходит через село под названием Стара Лесна. Тут я на минуточку забыл, что я в Словакии. Выглядит все очень ухоженно и аккуратно. Прям Швейцария какая-то. Ну или как минимум Словения, где действительно все похоже. Дальше под горами я пошел левее в сторону озера Штрыбская Плеса. Справа оставались высокие Татры, а по левой стороне открывались красивые виды на горные долины так называемых низких Татар. Здесь очень туристическая местность, полно отелей, кемпингов, ресторанов и прочие всякой туристической движухи. Доехал к озеру Штрыбская Плесо, покатался там немного в округе. Озеро само находится на высоте 1350 метров над уровнем моря и имеет такое же значение, как и морское око на польской стороне высоких Татров в этой же местности. Правда, туда еще километров 10 топать пешком нужно, а тут озеро находится в автомобильной доступности. Это очень развитый курорт и пользуется популярностью у туристов круглый год. Привет, дорогая! Это я. Опять мотоцикл не заводится. Мотоцикл не заводится. Откуда я знаю? Уже было такое вчера. Тут ехать дальше, а мод снова не заводится. Я причем был какой-то такой раздраженный. До этого уже немного, я еще разговаривал в гарнитуре в этот момент с женой. Ей мое такое настроение тоже немного передалось, незаслуженно. Да я понял, Юля. Сейчас я буду фиалки рассказывать стихи. Опять не заводится. Ну то есть как бы я уже мне это уже так умирает, каждый день будет происходить. Чаще и чаще. Ну, не, непонятная вообще ситуация, а нездоровая. дальше на запад через национальный парк с одноименным названием высокие татры горы горами но иногда едешь по дороге где по обеим сторонам непроглядные деревья то становится скучновато к тому же дорога здесь была залатана черным асфальтом и среди стене деревьев меня почему-то это напрягало будто все время ждешь что там яма какая-то может быть но все равно красиво горные реки долины ну, то и дело встречаются на пути Так вот незаметно я доехал до основной трассы и сделал спонтанную остановку в городке Липтовский Градек. Там была небольшая крепость, озеро, ну и такое тихое спокойное место, постоял, посмотрел. Раньше поехал через город Липтовский Микулаш, около большого озера липтовска Мара. Мара это море, наверное, я так понимаю. Получилось, что через город я ехал в большой компании байкеров, но вообще я одиночка по большей степени, чувствую себя комфортно и самодостаточно с самим собой, но тут как-то радостно стало от того, что вокруг столько единомышленников, все приветствуют друг друга. На кольце на выезде из города мы с ними разъехались в разные стороны, но забегая вперед, скажу, что через несколько часов мы с некоторыми из них снова пересеклись уже за 100 километров отсюда. Как известно, мотоциклисты друг друга приветствуют, когда едут друг другу навстречу, а там махнул рукой, понятно. А тут еду, значит, обгоняют меня трое байкеров, и каждый из них так ногу правую такую дыщ, выставляет. Я сначала не понял немного. Ну, оказывается, это просто обычное приветствие, когда ты обгоняешь. Тебя по-другому просто неудобно это делать, то есть ты ж газ не будешь бросать с этой стороны, чтобы махать. Поэтому ногу выставил, типа привет-привет, и погнал дальше. Ремонт дороги. Ну, я там сейчас по обочине объехал, так уже с пару километров. Но там дальше такой обрывчик, я, мне не очень нравится там ехать из самого края. Поэтому я, наверное, немного тут подвиделюсь со всеми. В одном месте мне пришлось объезжать пробку из-за ремонта дороги, так вот обратите внимание на то, как автомобилисты сдвигаются ближе к обочине и уступают дорогу, увидев меня в зеркале. Я себе спокойно всех объезжаю, никому не мешаю, так почему бы не пропустить? Я насчет этого думаю так, если кто-то возмущается и не пускает меня на мотоцикле, весь такой принципиальный, ему можно сказать «Эй, дорогой друг». Это не я пробка, это ты пробка. Я сегодня выбрал мотоцикл в качестве транспортного средства, чтобы не занимать своей машиной место на дороге и предоставить его тебе. Поэтому расслабься и дай проехать. Далее мой путь лежал на север через Арабский подзамок. Здесь уже более открытая местность, а не такая, как была утром, когда ехал через сплошные деревья по бокам. Передо мной открывается широкая панорама, можно ехать быстрее и за каждым холмом какой-то новый красивый изгиб дороги вдаль. Ух, как же мне это нравится. Я ехал до Арабского водохранилища, что уже совсем близко к Польше, как бы с левой стороны от высоких Татар. Тут кстати и до Чехии совсем рядом, буквально 50 километров. Но я себе наметил одно интересное место, до которого еще нужно было добраться, свернув по направлению к деревне под названием Клин. Я когда дома прокладывал маршрут, то отмечал всякие интересные места в радиусе плюс-минус 50 километров от основного направления. И вот это именно такое место. Отправился, попил кофе, немножко передохнул и выдвигается в сторону Клина. Я буквально за пару дней до поездки узнал только о том, что есть такая как бы сказать, достопримечательность и решил туда заглянуть, потому что это как раз по пути моего маршрута. Из самого поселка Клин нужно подняться по плохенькой дороге до импровизированной стоянки, где можно оставить мотоцикл, а дальше еще подниматься пешком на гору Грапа. Нормальный подъемчик здесь. вершине возвышается скульптура спасителя с раскрытыми руками, направленными в сторону долины реки Арабы. Монумент называется Рио-де-Клин и, как несложно догадаться, является копией известной бразильской скульптуры в Рио-де-Жанейро. Идея и финансирование этого проекта принадлежит местному жителю, то есть это абсолютно частная инициатива. Вот так вот, получается, создаются интересные места, которые посещают туристы. А я напомню, что это село, в котором 2300 жителей. Кто бы о нем знал, если бы такого вот не было. Респект, молодцы. Купился я уже с этого рила клин Там был такой э, спуск стрёмный. весь. Э, таких вот щеденки такой асфальт такой порепанный ну потихонечку аккуратно аккуратно спустился все нормально там конечно место очень крутое ну честно говоря я вот в инстаграме встретил пару дней назад эту локацию да отметил себе но она казалось бы как будто больше ну может потому что шутку такой играет с тобой мозг что ты знаешь что в рио де наверное она огромная а здесь, как бы, да, ну она большая, но ты вроде бы как психологически ожидал большего размера. Но это, в принципе, не меняет сути, потому что место реально очень крутое, вид неимоверный на озеро, и напишу здесь как, название этого озера, и горы. В общем, спустился, еду, выдвигаюсь в Польшу, выдвигаюсь в сторону Закопаны, там, наверное, там наверное я пообедаю, посмотрим сейчас, и потом, наверное, что-нибудь себе забронирую, где-то дальше в районе, может, Новый Тарк. Может Тарну, а может даже до Жешива доеду. Посмотрим. Let's go. сторону открывался вид на татры вдалеке и я уже понимал что фактически вокруг высоких татар я уже объехал это были последние километры по словакии и я покатался тут посмотрел на страну изнутри хотя бы краем глаза и именно путешествие на мотоцикле дает такое чувство что ты сам физически будто пешком промчал через все это только быстро не в автомобильной капсуле а в живую поехал по мелкой дороге около арабского водохранилища уже в Польшу и направился в сторону Закопаново. Тут сразу прям виден контраст, насколько развита туристическая инфраструктура ближе к Закопанному. И правда красиво, хочется останавливаться, рассматривать, например, вот такие симпатичные деревянные домики. К этому времени я уже здорово проголодался и остановился в городке Витув, в ресторации с названием Янка. Тут, кстати, буквально возле каждого кафе всегда запаркованы несколько мотоциклистов. Это был небольшой комплекс с отелем и рестораном, внутри много людей, живая музыка, короче, место популярное. Я заказал себе суп, салат и котлету. Звучит просто, правда? Но суп и салат просто огроменные, а котлеты больше похожи на шницель. Около часа я вот так вот обедал, что уже решил и не ехать в Закопаны, потому что уже и времени не было. И начал смотреть себе потихоньку отель, так чтобы в радиусе там пара часов до него добраться, доехать по светлому. Всем добрый. Mam rezerwację na dzisiaj przez booking.com Tak, tak, tak. Będę za dwie godziny, jestem tutaj koło Zakopanego, jadę motocyklem do Nowego Sąca. O. Tak. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. I proszę mi powiedzieć, można tam będę motocykl zastawić jakoś tak dobra, tak? Супер, супер. Это до пана. деньги позвонил в, в отель, где я зачекинился. Вот. Он мне рассказал, там как-то последние 15 километров 10 какая-то дорога ремонтирована. И надо будет ему, он мне вышлет сообщение, как доехать, там какие-то есть нюансы. Ну то фигня все, неважно. Нормально, там 100 километров не осталось оттуда доехать. Сейчас вот на забравочку заеду. Ты уже что я сделал? А, подножку не убрал. Бывает. И И поеду. Так, я еще раз заправился. Обнуляем пробег заправочный. Выезжаю в сторону, в сторону куда? Я уже говорил, да, нового солнца. Мне там осталось километров 80 до туда доехать, и там я буду сегодня тусить. Вот люди ходят, думают, я сам с собой разговариваю. Забронировал отель около города Старый Сонч и, получается, вернулся немножко назад и поехал через Рапку-Сдруй и Новый Сонч. Ехать было не спеша около пары часов. По дороге тут все довольно обычно, особо нечего показывать. Правда, дорога все равно красивая. Солнце светило мне вслед, и я, наблюдая впереди свою тень, так ехал не спеша в каком-то таком легком умиротворенном настроении. одеть жилетку, во-первых уже смеркается, а во-вторых она все-таки еще немножко дополнительно защищает от ветра, начинает очень холодать и ехать буквально еще 35 километров, но я одену и уже не могу терпеть, холодно, вот я сразу почувствовал как она поплотнее обхватила вот перезамечать теперь, теперь хорошо просто доехал ну правда не без приключений так пытался позвонить вот там он написал ехать сначала на старый солнце а потом уже к нему Значит, вот перед этот мост он дорога не работает мне нужно было каким-то чудесным образом объехать ремонт дороги, про который не знал Google-навигатор, как мне сказали в отеле. Ну, мы когда, когда разговаривали, то, казалось бы, все понятно. Но когда уже по факту, то, естественно, понимаешь, что ни нифига не понятно. Пришлось мне изрядно поблукать. Тут чернота, я два раза упирался в тупики, разворачивался и снова ехал чисто по внутреннему компасу. Навигация на телефоне вообще с ума сходила в тот момент. День добрый. Pod ten daszek by motor, tak, z tej dobre. strony, za maszyną Z tej strony, okej okay. okay. Dobrze? Dobrze, dobrze Dobrze, cały cały, tak jak jest no okay. Dobra, skok do przodu, w prawo A, Do przodu Ja po powodę O tak, tak. Dzięki pięknie Jeszcze Do tyłu, do tyłu, do tyłu Dawaj, śmiało, śmiało, dawaj, dawaj Dobra, do przodu O, jestem trochę zmuciony no, ну, ну, за Львова и так до Кросна, до Попраду и округ этих высоких татар. И был в Попраде, и сегодня здесь, а завтра через Рышев я до Львова домой. Да, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, а ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, правой да, Этого мужичка зовут Дарек, и мы с ним впоследствии протрендели около двух часов о том о чем. Рассказывал мне там всякие истории, как он работал на фуре, ездил в Украину много раз. Я вообще очень люблю вот так кого-то выцепить за границей из местных, поговорить, пообщаться. Именно так ты узнаешь ритм жизни, чем люди дышат, как они живут, о чем они говорят. И это как раз оставляет самые приятные воспоминания с путешествий. Ну и что, если там меня есть отеля, хотели, все пожонтку, все хорошо, все в порядке, пить хочу. Принес, только вот тут самое самое пойду сейчас распакуюсь принесу остальные вещи а вот покажу сам этот сам номер такой так заходишь тут коридор так, с коридора заходишь тут такие номера вот так чтобы не захлопнулось заходишь на внутрь вот такая вот все просто опять же кошка постель есть Какая-то рабочая зона, шкафчик, ванна. Вот первый раз захожу сюда, нормально, все хорошо. Вот, я тут примятый весь, но главное доехал, все хорошо. Душик, и там есть внизу и чай, и кофе, и всякие разные штуки можно себе поделать. А в этом отеле гудела свадьба, и я уже было подумал, что выспаться мне не удастся. Но ровно в 10 часов вечера все закончилось, как по расписанию, и все разъехались. Траты за второй день составили бензин 8,6 евро, еда 18,3 и жилье 14. Let's go, let's go, let's go. Let's do it, let's finish it. Что там есть? Что тут у меня дальше написано? Как мне это запомнить?